Good day, sir. Наверняка у вас была такая проблема. Хотите вы записать видео по какой-нибудь КС, Left 4 Dead, Portal или Half-Life? но ваш игровой монстр уже доживает свои последние дни или попросту не может нормально записывать игры через Bandicam или OBS. А GeForce Experience на нем и вовсе не поддерживается. Если эта проблема была, то Valve еще максимум в 2004 году нашла я решение. Демки. Что же такое демки? Вообще, это запись геймплея в формате DEM которую можно просмотреть только в игре. Их используют не только для обычной записи геймплея, но и для создания разных музиков. Но сегодня мы будем записывать только геймплей. Ну что ж, поехали. Итак, для начала выберем игру геймплей которой нужно записать. Ну, скажем, в Portal 2. Заходим в нее, загружаем нужное сохранение или запускаем нужную карту и открываем консоль, нажатием на клавишу ⁇ Е ⁇⁇ Если она не открывается, заходим в настройки игры, переходим в меню клавиатура мышь, Ставим переключатель «Включить консоль отладки» в положение «Включено» и уже затем открываем консоль. В появившемся окне пишем рекорд и затем любое название демо, какое только пожелаете. Очень важно, чтобы название начиналось на букву и не имело пробелов. Жмем Enter, выходим из паузы и, собственно, играем. Как закончите, открывайте консоль и пишите команду «Стоп». После чего можно спокойно выходить в главное меню. Итак, теперь запись нужно отсмотреть, потому что. Камон, кому вообще нужна запорутая запись? Открываем консоль и пишем команду play demo. Ну и затем название демо, которое вы только что записали. Если во время записи менялась карта, то на моменте перехода запись останавливается и начинается новая с приставкой Нижний прочерк 2. После нее идет нижний прочерк 3, нижний прочерк 4 и так далее, потому что одна демка, одна карта. Команды для воспроизведения всех этих записей придется прописывать отдельно, потому что когда воспроизведение записи кончается, игра просто выходит в главное меню. Иногда даже без кнопок. В общем, все устраивает? Отлично, теперь переходим к рендерингу. Итак, во-первых, если вы еще по какой-то причине не вышли в главное меню, выйдите туда. Во-вторых, что очень важно, отключите отображение уведомлений о новых сообщениях в Steam, уберите все счетчики кадров и выключите NetGraph. При рендеринге игра будет скринить не только саму себя, но и все то, что происходит на экране, так что все лишние детали лучше убрать. В-третьих, внимание, самая важная деталь, важнее предыдущей. В консоли пропишите команды svcheats1 и hostframerate60. Это нужно для того, чтобы демо рендерилось в 60 кадров в секунду, а не как придется. И последнее. Хоть это не обязательно, но все же, можете немного повысить настройки графики. На количество кадров в секунду это не повлияет, ведь игра будет делать скрин каждого кадра. Ну, то есть это как в любой программе для монтажа. Как бы сильно ваш проект не был перегружен эффектами, рендеринг все равно будет происходить в заданное вами количество кадров в секунду. Все, теперь самый ответственный момент. Запуск рендеринга. Пишем в консоли команду StartMovie. После нее указываем название итогового файла. Потом пишем один из форматов. RAW, JPEG, рекомендую, кстати. TGA или AVI. Говно, не выбирайте. Потом, если вам нужна аудиодорожка, пишите WAV. Ну и если вы выбрали формат JPEG, то пишите JPEG Quality и значение от 1 до 100. Лично я советую ставить 75. Наверное, после этого всего у вас возник закономерный вопрос — какой же формат все таки выбрать? В общем, RAW — это то, что стоит по умолчанию. Каждый кадр сохраняется в отдельный файл TGA. Картинка четкая, но каждый кадр по 3 мегабайта весит. Ну и плюс записывается аудиодорожка. JPEG — это самый выгодный формат, потому что занимает меньше всего места. Каждый кадр сохраняется в отдельный файл JPEG. ТГ это тоже что и RAW, только без звука. Ну и AV, также известный как ТУПОЕ ГОВНО ТУПОГО ГОВНА Не понимаю, зачем его вообще сюда добавили, если здесь нет никакого сжатия, из-за чего получающееся в итоге AV-видео выходит очень тяжелым причем весом более 4 гигов, которые набираются довольно легко. Ну и из-за этого на HDD диске его нормально не просмотришь. Есть еще WAV, это необязательный параметр, который вводится отдельно, если нужна аудиодорожка. Ну а про параметр jpeg quality я уже разъяснил, лучше ставьте 75. А если вы его не пропишете, то будет 50. Итак, если определились с форматом, то жмите уже Enter и с помощью уже использованной команды Play Demo запускайте демо, которое нужно отрендерить. Когда воспроизведение окончится, вас выкинет в главное меню. Если хотите сохранить несколько демок в одну очередь, пожалуйста, используйте команду Play Demo еще раз. Как полностью закончите с рендерингом, введите команду End Movie. После этого игра на мгновение подвиснет и можно будет из нее выходить. Однако мы еще не закончили. Геймплей нужно отрендерить во второй раз. Да, знаю, пыльная работа, но зато без лагов. Итак, открываем самый обычный Vegas, создаем новый проект, и в окошко, где нужно указать частоту кадров, пишем 60. Это важно. Итак, когда проект создан, нажимаем File, Import Media. Или же File Импортировать Media. В появившемся окне заходим в папку с игрой, или, вернее, в главную подпапку, где находятся текстовые файлы, текстуры, звуки и так далее. И выбираем первый кадр нашей очереди. Затем, что важно, в нижней части окна выбора файлов ставим галочку напротив пункта Open Sequence, или же импортировать как очередь. Тогда импортируются все кадры в качестве очереди. Нажимаем открыть, и в Вегасе в разделе Project Media, или же медиафайлы проекта, появляется очередь, отображаемая как один файл. Перетаскиваем ее на таймлайн, и в появившемся окне нажимаем Yes. Ну, думаю, тут не надо объяснять, что Yes переводится как Да. Чтобы разрешение картинки проекта подтянулось под разрешение кадров. Если вы еще записывали аудиодорожку, то перетащите ее на таймлайн. Вот и все, теперь видео можно отрендерить. Выбираем нужный кодек, нужное разрешение с количеством кадров и ставим на рендер. Ну а ссылка на уже готовый результат будет в описании. Итак, рассмотрим же плюсы и минусы этого способа записи геймплея. Начнем, конечно, с плюсов, потому что кто вообще начинает с минусов? Итак, первое. Геймплей получается без лагов, даже если во время записи игра лагала, что очень выгодно для тех, кто хочет делать видосы на лучшие сборки ПК из 5 пятого элемента 2001 года. Ну или для тех, у кого в качестве основного ПК выступает ноутбук Asus X556UA-XO1061D. То есть для меня. Второе. Такой способ может определить ваше будущее. Кто знает, может благодаря тому, что я вам в далеком 2021 году рассказал о такой штукенции, как демки, вы станете лучшим мувик-мейкером на этой улице, который не просто записывает геймплей, а делает охренительные мувики, гайд по которым я, может быть, когда-нибудь и сделаю. И, наконец, чай. То есть. То есть. 2 плюс 1. 2, так, нет. 5 минус 2. Ну, <coughs> ну, вы поняли, типа, Габен не умеет читать до трех, ха, ха какая шутка, автору 10 лет. Хотя, какая разница? Все равно я не придумал 3 плюс. Так что подпишитесь на лайк, поставьте канал, и ссылочка на донат в описании и все такое, да. Минусы. Во-первых, долго. А во-вторых, в играх серии Portal проход через портал будет не таким изящным, как в самой игре, а... Ну что это, блин? камере Аса. Что ж, надеюсь, вы сделали для себя выводы о том, будете ли вы использовать этот способ записи геймплея игр на движке Source. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ссылочка на бусти и донат в описании, бай-бай, bye сэр. -bye,